Вы знаете, можно прожить в убеждении, что ты не грешил, что ты был хороший человек. И вдруг когда-нибудь, и даже тебя не трахнет, а может быть, что-то, конечно, трахнет от судьбы, от жизни. Ты начнешь думать, начнешь вспоминать ужас. Да ведь я перед тем виноват, и перед тем, и перед тем, и перед этим. Да ведь что же я делал? Как же я жил? То есть, не, не ощущав себя никогда грешником, не бывшим разухабистым развратником, вдруг понять, что в жизни твоей была длинная череда грехов. И в ней надо каяться. Каяться – это действительно это русское название черта. Она сильно развита под, под православием. Но кроме каяния есть и простое раскаяние. И раскаяние должно бы быть. У людей, вообще говоря, абсолютно необходимым качеством. И я думал, что выходя из большевизма, хоть кто-то, хоть кто-то раскается, из насильников, из лжецов, ну кто-то раскается. И даже одиночных голосов не слышал я, не вижу следов нет. Все сразу перешли, как, как ничего не было, обтерлись и перешли в новый век. Кто выбросил партийный билет, кто спрятал. А сегодня. Люди в политическом классе, которые знают то, что творится у нас, какие преступления, безобразия, проступки, борются они с ними. Вот я не наблюдаю, я наблюдаю только партийные разногласия.